По результатам проверки на руководителя этой компании возбудили два административных дела. Представление о дорожной а, полиции получили еще 10 подобных автосервисов, где наносят тонировку. А, я напомню, что в ГИБД отмечают, что за прошлый год количество ДТП с затонированными машинами выросло в 4 раза. Ну и прямо сейчас эту ситуацию обсудим вместе с координатором Красноярского отделения Федерации автомобилистов России. У нас в студии Егор Фролов. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. А, смотрите существует абсолютно разный подход к вот вот такой инициативе да, mm -hmm. штрафовать за тонировку. Потому что сегодня э, слышала мнение достаточно э, конструктивное о том, что э, могут э, дискриминировать водители, когда видят, кто находится за рулем. Девушка, пожилой человек да, или человек в очках. И это иногда доставляет сложности на дороге от определенного категории водителей. Ну, Бывают э, случаи того, что ну, затонированные автомобили, к примеру, скрывает, что водитель нечаянно забыл в своем автомобиле, таким образом да, обеспечивает еще и безопасность uh -huh. для имущества то что хранится в автомобиле но если вы исходить из правил и норм на сегодняшний момент можно поставить тонировку да с светопропускаемостью 80% то есть грубо говоря 20% затонирован автомобиль но на самом деле приборы те которые на сегодняшний момент работают ты хоть пленку туда простую поставь он все равно покажет выше 20% так как конкретно качественной пленки конкретно той пленки которую бы прописали бы в нормативе ее нет мы на сегодняшний момент уже неоднократно слышим от автовладельцев замечания о том что ну вроде небольшая пленка остановили сотрудники ГИБДД, выявили, что превышает эту норму, что ему делать? Ну естественно, ему снимать, оплачивать по-быстрому 50% штрафа, так как сегодня существуют льготы 250 рублей. Но при этом при всем, сами же автовладельцы к нам обратились о том, чтобы мы все-таки вышли с инициативой в Государственную Думу, в Законодательное Собрание Красноярского края, чтобы, может быть, Красноярский край застрял на это внимание, так как Красноярский край на сегодняшний момент лидер по зафиксированным, зато автомобилем о том что проблемы действительно существуют нету определенных фирм тонировки которые допускают нету определенной э, марки э, той пленки которая допускается представьте если автовладелец действительно соблюдает все правила дорожного движения если действительно он считает что э, ну существует какая-то в нем там дискриминация да он как-то себя неловко чувствует за рулем либо он постоянно что-то забывает в своем автомобиле он хочет это сохранить да mm -hmm. хочет затонировать автомобиль но боится что его постоянно могут привлечь э, при условии, если будет закон, если будет прописан норматив, если будет прописана пленка, какую можно использовать то тогда автовладелец, уже поставив в автосервисе, имея документ о том, что, ну, со самого автосервиса, какая пленка поставлена, что она соответствует ГОСТам и нормам, тогда никакой сотрудник не ГИБДД проблем, уже не да? сможет, да, что-то вам предъявить. Так а если коротко, эта инициатива, она разрабатывается? Мы ее сейчас как раз разрабатываем, мы просматриваем все марки пленок, какие подходят, какие да. не подходят. Ведь, смотрите, даже на сегодняшний момент удерживающие детские устройства, да, некоторые не подходят. Почему? Потому что они там не соответствуют нормам и ГОСТам, да, потому что вот у них плохое качество материалов использовано. И сейчас этот материал тоже вносят, и ровно то же самое можно сделать и с тренировкой. Спасибо большое. Егор Фролов был у нас в гостях, а мы продолжим сразу после рекламы. Не переключайтесь.